Здравствуйте! Хочу представить вам стационарный шлакоблочный станок, который путем небольшой модернизации можно использовать в качестве выброса стола для изготовления тротуарной плитки. Принцип работы показать, к сожалению, не могу, так как зима и на улице минус 2. Я попробую вам немного рассказать. В верхней части станка находится матрица. Внутренняя часть матрицы Сменная. И за счет этого можно изготавливать блоки, как монолитные, так и с различным диаметром отверстий. Соответственно, чем больше диаметр отверстий, тем меньше шлака мы израсходуем. И тем блоки теплее. Вот это поддон. Опускаем его в матрицу. Засыпаем полусухой раствор Путем вибрации и прессования добиваемся нужного нам результата. На это уходит около одной минуты. Вибрация происходит за счет электродвигателя, установленного на нижней части матрицы. Двигатель приводим в действие путем нажатия на кнопку, расположенную сбоку, либо путем нажатия ногой на концевой. Это сделано для удобства. То есть, как вам удобно при изготовлении блока. Остается выемка блока. Перед вами рычаг. Он приводится в действие ногой. Вот вы видите. При этом не обязательно включать электродвигатель. Блоки выходят наружу легко и не деформируются. Для удобства сделано Ручка фиксации. Берем блок за нижнюю часть вместе с поддоном и относим сушить. Преимущество этого станка не требует больших площадей, в отличие от передвижных станков. Блоки получаются очень плотные и ровные. И довольно-таки хорошего качества. Я не продаю станок, а предлагаю купить вам чертежи и размеры с описанием. Сделать самому станок, имея чертежи и размеры, можно э, за три дня, не напрягаясь. Исходя из своего опыта, в интернете качественные чертежи и описание практически невозможно найти. Тем более, станка хорошего качества. Я долго искал, но так ничего и не нашел. Тогда я копировал фотографии станков и начал по ним изготавливать. Но казалось, это довольно-таки непросто. У меня на это ушло Около двух месяцев. Два раза пришлось разрезать станок полностью и еще три раза частично. Но в итоге я добился того, что хотел. Я предлагаю купить вам чертежи и сэкономить время. Стоимость такого станка в интернете не маленькая. В этом вы можете сами убедиться, полазил в интернете. Вам вам же обойдется изготовление станка приблизительно в 100-120 долларов. И это затраты на металл и электродвигатель. И три дня немного поработать руками и головой. Спасибо за просмотр видео. Пишите, буду рад Рад помочь вам, выслав чертежи и схемы.